Пошла в магазин, сейчас иду и себе программу составляю. Я понимаю, откуда. Я говорю, я ахнула бабленьки в зимой. Как она зайдет сюда. Кому она может понравиться? Мужики идут вот все с такими животами. И молодые, мужчины. Горит, да? мужчины. Это же сплошь и рядом. Пивные животное не жирает. Не только пивные, а в журство. Я наблюдаю, как, ну это моя профессия.